Шановные друзья, с нами сегодня Костянтин Криволап, эксперт за и Костянтин работал в часу в конструкторском бюро имени Антонова, был инженером с випробувань на міцність, ну, власне кажучи, на крепкость планеров летаков, в том числе літака Ан-124 и Ан-225. И как сам э, Жартома Костянтин сказал, что я ломал эти литаки. Костянтина, Вітаю. Привет! Ну, я действительно не конструктор, я, наверное, авиаломатель. Авиаломатель. Вот именно сейчас нам потрібен ваш факт, потому что мы будем говорить про том, как ломать э, те дроны, которые запускают на территорию Украины. Я небольшую преамбулу для всех наших слушателей глядачів скажу. Не так давно я розмовляв із Юрієм с Юрием Касьяновым, он Збройних сил України и активно занимается разработкой беспилотных літальних аппаратов, даже сейчас, перебуваючи в войсках. И мы с ним говорили про то, как противодействовать, в частности, иранским БПЛА, который называется «Шахет-136». По суті, своя очень простая конструкция, ничего сложного там немає с двойном внутреннего сгорания. А, і Юрій так навіть порівняв, каже: з нами зараз воюють по суті справи технологіями ще Першої світової війни. Ну тобто вони вдосконалені, але нічого нового там немає. І протидіяти цим, а, значить, технологіям Першої світової війни можна в такий же спосіб. Також Першої світової війни він навіть надав рекомендації, як збивати ці дрони за допомогою вашої власної стрілецької зброї. Серед цих рекомендацій є. А то, что каждый третий патрон должен а, быть трасуючим, чтобы бачити, куда вы стреляете по ходу руху этого безпілотника. Ну, одним словом, у нас же выникают такие народные технологии противодействия цьому вторжения с воздуха. И вот сейчас мы продолжим эту разговор уже с Костянтином. А дело в том, что мова пойдет про то, что называется аэронавтика. А аэронавтика, как не дивно також может бути элементом, я так розумію протиповітряної обороны країни Костянтина яким чином ну вариантов тут много вот, э, вы вспомнили э, Первую мировую войну помним старые фильмы которые мы с удовольствием смотрели как там усатые дядьки в самолете бросали гранаты э, на бегающих там военных да? mm -hmm. это было очень пафосно красиво интересно но на самом деле э, все, что может летать, использовалось тогда для, с этой целью. А летать могут как самолеты, так и различные э, дирижабли. И там есть как бы еще воздушные шары. И подниматься воздух можно за счет нагревания воздуха, за счет использования там, специальных каких-нибудь смесей. Вот Большая программа была по дирижаблям. Граф Цепелин, э, Гинденбург. Это такая большая история. И программа по дирижаблям была закрыта фактически только потому, что сгорел дирижабль при посадке в Нью-Йорке. Гендербург. Гендербург, да. Это был не самый большой, но практически самый большой. его был только Цепеллин, по-моему, если я не ошибаюсь. И там есть предположение, что это была какая-то диверсия, что там немцы говорили, что... Это был какой-то коммунист, который его поджег. Но история мутная. Сейчас мы об этом, наверное, вряд ли вспомним. Но самое главное в этой истории было то, что перед этим этот же дирижабль прошел миллион семьсот километров, миллион семьсот, 136 раз пересек Атлантику со всеми штормами, ветрами и всем остальным. И сгорел он только потому, что он летал на водороде. Если бы не было водорода, он бы вообще не. Никаких бы проблем не было. Сейчас хорошо, удобно летать, и есть большое количество проектов, о которых я, может быть, тут коротко расскажу. Проекты, которые связаны с использованием гелия. Если говорить об эффективности гелия и водорода, сравнивать, то у гелия всего лишь на 7% более низкая грузоподъемность. То есть на я за, я зараз перепрошую, это важный момент. Мы говорим про певні технології, технологии, там технологічні справи. так. Тут треба розуміти, чи не допомагаємо мы в цьому ворогам, та чи не раскроемо ми їм якісь секреты. Нет, эта тема достаточно открытая, она известная. У россиян были проекты даже вплоть до того, чтобы создать громадний транспортный коридор из Китая. В Европу, которые могут перевозить с помощью дирижабля, перевозить грузы. Не надо строить железные дороги, автомобильные дороги, громадные какие-то аэропорты. Ну и стоимость, я по памяти, стоимость доставки груза сравнивали дирижабль с вертолетом. Так вот, у вертолета в этих полярных условиях стоимость эксплуатации и доставки одного килограмма груза 17 раз выше, чем у дирижабля. 17 раз. Это такая достаточно увесистая цифра. Так вот преимущество дирижаблей является, самое главное преимущество дирижаблей, это практически неограниченная грузоподъемность. В 2006 году Пентагон заказал компании Northern груман проект на создание дирижабля в одну тысячу тонн. Одна тысяча тонн. Это, грубо говоря, там 5 или 4 мрии, которые могут перевести груз. Но стоимость эксплуатации, стоимость постройки и все остальное, что, что связано с затратами у этих дирижаблей на порядок меньше. Да, у них будет меньшая скорость. Они летают там 130-150 километров в час. И фактически скорость это не увеличилась, потому что любой дирижабль имеет большой мидель, ну, то есть поперечное сечение, которое вызывает сопротивление. Ну, а даже скорость 130-150 км на годину это краще, чем автомобильный транспорт и автомобильные фуры. Да, например, скорость движения в Киеве у меня показывает прибор 29 километров в час. То есть эта тема известная. И если говорить о нынешних временах, то начиная где-то с 90-х годов тема дирижаблей опять начала активно подниматься. Почему? Потому что те предостережения, которые были в отношении дирижаблей в первую очередь, то что они взрывоопасны, как, как говорилось, да, как помнили всю эту катастрофу в Нью-Йорке с Гинденбургом. Это немножко обман, такой пропагандистский обман, потому что сам по себе водород не горит. Он горит только, когда у него есть смесь с кислородом. Он не может загореться сам по себе. Мы все помним школьные приборы, там аппарат Крупа, по-моему, он назывался. И когда там поджигали водород, но только в присутствии кислорода. Гелевая смесь, она вообще абсолютно инертна. И, и гелий имеется в больших количествах даже при добыче газа. Там есть месторождения, особенно в Африке, там где 2% гелия в газе, который добывается. Поэтому э, летать на гелии безопасно. Другое э, такое предостережение в отношении использования дирижаблей скорость. Но скорость – это весьма условная вещь. Если хорошая логистика и хорошая экономика, то скорость не всегда имеет ключевое принципиальное значение. В любом случае, это быстрее, чем скорость железнодорожного состава. Ну, если не говорить там, о скоростных поездах. Да? А, третья вещь – это э, то, что говорят, что мы метеорологически зависим, как люди. да. Но это тоже э, не все летает в плохую погоду. Когда начинаются большие ветра, цунами и прочие вещи, там э, все плохо летает. И крылатые ракеты плохо летают, и самолеты плохо летают, и, в том числе и дирижабли. Последние разработки в дирижаблях, последние тренды, это так называемые гибридные дирижабли, которые летают за счет э, трех компонентов и управляются за счет трех компонентов. Это непосредственно воздушная, подъемная сила, которая создается за счет газа. Это э, аэродинамическая форма дирижабля, которая позволяет ему на скорости иметь дополнительную подъемную силу. И, э, кроме этого, на этих дирижаблях установлены двигатели, которые позволяют ему маневрировать как в вертикальной плоскости, так и в горизонтальной. То есть добавлять подъемную силу за счет поворотных винтов на старте либо при посадке. И э, потом достаточно эффективно маневрировать в отдыхе. Да, они не, не могут совершать фигуру высшего пилотажа, ну для перевозки грузов э, в этом нет никакого смысла. Ну я я так розумію, що і великі транспортні літаки також не призначені для того, щоб виконувати петли і мильманы і все таке інше. Як це можна, як можна пристосувати зараз, то, що я самого початку назвав, аэронавтикую таким загальным словом, так пристосувати до завдання оборони країни. Я знаю, що в часи другої світової дирижабли використовували як засіб проти ворожих бомбардувальників, наприклад, або авиабомб, які скидали на места. А наскільки це може бути ефективно зараз використано? Є така штука даже как отдельная область аэронавтики, это дирижабля это заградительные дирижабли. То есть они поднимаются в воздух, в атмосферу, они растягивают сети, канаты, тросы. Это применялось при защите Лондона, это применялось при защите Москвы, целый, целого ряда там других районов э, Советского Союза во время войны с Германией. Это известная программа и, и, и известный способ защиты. И он достаточно эффективный. Он просто физически ловит объект, который там либо взрывается, либо... Не доходит. Кроме того, в современных условиях, представьте себе, давайте немножко пофантазируем, хотя эти фантазии уже были воплощены в целом в ряде проектов американских. Это средство наблюдения. Нам в любом случае после окончания военных действий с Россией в текущий момент, я не знаю, будет ли это завершением войны, но нам в любом случае надо будет наблюдать, что там происходит за Паребриком, Смотреть, слушать, видеть, знать. И э, дирижабли вплоть до стратосферы могут подниматься. Это вопрос расчета. И главное то, что сейчас совершенно другие технологические возможности. Это новые материалы для оболочек. Это новые системы управления этой газовой смесью. Это новые расчетные модели, которые позволяют сейчас посчитать оболочку дирижабля, делать его жестким, полужестким. Э, раз, различные варианты очень быстро позволяют это дело посчитать и собрать. Я, я думаю, что тут еще есть важный такой аспект, что эти дирижабли разведчики которые могут там вести мониторинг территорий, великих я так розумію, якщо йдеться про то, что они поднимаются в стратосферу. Они, беспилотные, то есть там есть обладнання, правильно. И я до чего это кажу, что даже в случае, если враги сбивают такой летальный аппарат, люди не гинуть. Да, это сумно. Ну, потому что страждає аппаратура, но она також может скидать телеметрию От в режиме в, в режимі прямого эфира на там центр керувания я так розумію. Мне кажется, это важлива такая обстановка. Ну вот У Пентагона был контракт с Нортон Грумман на 517 миллионов долларов на разработку э, беспилотных дирижаблей для э, поддержки действия в Афганистане. 517 э, миллионов долларов. Это была, должен был быть дирижабль порядка 92 метров длиной. И э, там очень интересная экономика приводится в этом проекте. Один час полета беспилотника 5 тысяч долларов. Ну, это по американским расчетам. А, полеты такой системы типа АВАКС – это 25 тысяч долларов в час. час. А эксплуатация в течение месяца дирижабля, который наблюдается всеми средствами радиотехнической разведки, РЭБом, наблюдает за какими-то территориями, 25 тысяч долларов в месяц. Ощутите разницу, да? Да, случайно. И а, этот проект развивался. Потом его закрыли. Но есть большие подозрения, что потом появились проекты, которые уже не были в открытых источниках, не были столь открытыми, и которые продолжали развитие этой темы. Я скажу, что даже в 60-е годы НАСА опубликовала очень большой отчет, в котором говорилось о том, что рассматривались все варианты использования дирижаблей всех вот этих вот аппаратов, которые относятся к категории аэронавтических. И там делался в конце концов какой-то вот все хорошо, все исследование интересно, интересно, интересно, а в конце концов какой-то странный загадочный вывод, что ну бесперспективно. Но это 60-е годы. И э, те, которые противятся использованию дирижаблей, те, те люди, те, в, обладающие какими-то властными полномочиями, которые принимают решения э, по этому поводу, у них есть много то, что украинскую мову указывает за бубонник, который не позволяет им посмотреть на эту возможность. Да, дирижабль – это не универсальное средство, это не уникальная конструкция, которая позволяет решать все проблемы. Но э, не каждый верблюжий караван можно провести в игольное ушко. А здесь задачи, которые относятся к категории сказать, достаточно инженерно-непростых, но решабельных задач. Это все может быть осуществлено. Кстати, в Америке живет э, некий Игорь Пастернак. Э, в возрасте 30 лет он в 90-е годы вместе со своей семьей эмигрировал э, в Штаты. И э, в конце концов он там создал э, компанию Aeros, э, Aircraft, по-моему называется. И имел в том числе контракт с Пентагонами, подготовил для Пентагона дирижабль длиной что-то порядка 66 метров и такой же грузоподъемность. Я почему запомнил эти цифры, потому что они как бы одинаковые. 66 тонн, да? Это, полтора ну, Ил-76, грубо говоря. Там у него 40 тонн, это полтора, да? И он эффективен, он летает, он работает. Есть еще очень много проектов, которые связаны с гражданским использованием. Испания сейчас по проекту с английской компанией, закупая там то ли 11, то ли 15 дирижаблей для того, чтобы летать по островам. Туристическое применение, то и сумасшедшее. Если вспомнить, как развивались основные отрасли, как они переходили, то от военных разработок это все равно потом уходило в гражданскую сферу. Мы ну, вспомним тот же Конкорд, Ту-144, это развитие бомбардировочной авиации, которая превратилась в сверхзвуковые пассажирские самолеты. Ну я оказалось, что, кстати, сверхзву... летать пассажир на сверхзвуке тоже не очень комфортно. А летать на дирижабле это очень комфортно. А, когда описываются эти каюты в Цепелине либо в Гинденбурге, а, женщины в коктейльных платьях, мужчины во фраках, а, значит, пассажиры не развалясь Сидят на диванах, имеют громадные каюты, а не ты летишь в каком-то кости в зародышевой позе, да? ну, немножко разные условия. Кают компании Гинденбурга, навіть рояль стоял, насколько я помню. Да, да, да. да, да. А, ну, у нас зараз дуже цікавий, зрозуміло, практичный вимир. Ми поговорили про а, таку аэронавтику оборонную и разведывальную. А чи можна використовувати подібні літальні апарати для нанесення ударів по ворогу Ну тому що нам не лише оборонятись треба а й визволяти території тобто йти в наступ Ну э, я вспоминаю сразу же достаточно забавную историю когда дирижа использовался как авиаматка и э, в него влетали самолеты истребители по-моему это у японцев у японцев было они влетали в него, потом вылетали из него. Там. Короче, какой-то полуфантастический ужас и кошмар. Но все это в реале работает, потому что э, геометрия, размеры, размах. Э, у Гинденбурга, нет, бру, у Цепелина длина была, по-моему, 250 метров, а в поперечнике он был, наверное, метров 60-70. Да? То есть это, ну, представляете себе, это больше, чем стадион. Ну, например, длина Мрии, сейчас самый длинный самолет, это 80 где-то метров. Размах крыльев там больше 70 метров. Да? Но, но почему не поставить на эту платформу там множество пушек, которые имеют большую дальнобойность, и она будет перелетать сейчас в полтора-два раза, подняться на высоту, и она будет перелетать в 2-3 раза, то есть полтора-два раза, будет стрелять дальше чем любая там пушка либо гаубица противника а при этом ты еще и сверху и наблюдаешь то есть ты сразу же получаешь там командную высоту с которой ты можешь ну, э, бомбить скажем стрелять по врагу одразу уточненняя в таком выпадку, мы же розуміємо что это велика мишень по сути справы в, в повитре Чи є вона поза зоною дии там ворожей э, протиповетреною артиллерии ну, и если его будут сбивать ракетами, которые будут стоить в пять раз дороже, чем сам этот дирижабль, то хорошая экономика. Але в таком разе венмая будет беспилотным, я правильно разумею? Да, а, какая проблема? Беспилотники сейчас, э, беспилотные технологии, они начали развиваться еще, так чтобы не соврать, еще, наверное. Ну вот «Буран» должен был лететь по беспилотной технологии. Известные самолеты-перехватчики МиГ-25, которые там летали на перехваты, были предназначены для перехвата баллистических ракет, они летали фактически в беспилотном режиме, только на взлете и на посадке пилоты включались в эту работу. Потому что там те скорости не позволяли как бы летчику принимать правильное решение. Если он будет неправильно вести самолет, то он может не вернуться на аэродром, просто промазать. А топливо там, сумасшедшие расходы, там бывали случаи неприятные. Поэтому современные беспилотные технологии, если Тесла умеет проезжать Майданной залежности, с третьего раза, правда, но научилась, то научиться летать дирижаблю, я думаю, это уже вопрос, скорее всего, правильное, правильное соединение различных китайских деталей. Правильное соединение различных китайских деталей, еще и закупленных в китайском интернет-магазине. Костянтина, ваша думка, вырабатывать такие летальные аппараты, или, доречно вкладывать в них, в эти разработки, деньги в Украине, понимая, что мы в определенном финансовом цитноте, или все-таки зараз ставку делать на то, чтобы купить уже если они существуют в иных странах. Я не, не знаю все закрытые проекты, допустим, пентагоновские, но э, факт остается фактом, что для э, программы по Афганистану дирижабль взлетел и был использован через 12 месяцев. Вот тут очень важно, Очень значит. А який период разработки, выпробований и введення в эксплуатацию боевого винищувача? для порівняння. около восьми лет. Около восьми лет. Руслан был введен э, запущен значительно быстрее, потому что мы смогли провести испытания фактически за два с половиной года, в то время как Боинг на восьми фюзеляжах делал это в течение Пяти лет, а компания Илюшина с аналогичным габаритом Ил-86 делала это 8 лет на трех фюзеляжах. А мы на одном фюзеляже сделали всю программу испытаний за два с половиной года. Но это такое чудесное действие было. А принципиально, вот считайте, самолет это где-то 8 лет, двигатель это 15-18 лет. Ну и а для дирижабля двигатель особенно не надо, там электрические двигатели, там аккумуляторы. Это фактически расчет сборка. Причем проектные работы, они не требуют какого-то сумасшедшего финансирования. В той же компании Антонова есть все методы для того, чтобы это дело считать, разрабатывать, проектировать. Это не, не будет требовать каких-то глобальных исследований. Это правильная коммуникация уже известных инженерных решений. Правильная компиляция. Электрические двигатели, означает, что этот летальный аппарат бесшумным. безшумным. И в таком разе, чи можно его в ночи для нанесения бомбовых чи минометных ударов буквально над территорией противника? Ну, теоретически я не вижу к этому каких-то э, противодействий. Но я вижу первое, это основное применение. Я думаю, что такая защита объекта инфраструктуры можно использовать раз. И самое главное, это наблюдение и средства радиоэлектронной борьбы потому что он в принципе очень плохо обнаруживаемый он также как и дрон в основном будет из материалов которые не имеют отражающей способности радиолокационной то есть РЛС, РЛС его не фиксирует нет ну, что-то может быть будет видеть но на уровне помехи вот эти две функции которые вы назвали это захист инфраструктурных объектов до прикладу электростанций например так и да. а, ведение разведки, в том числе с значной высоты, что фактично дорівнює уже а, космічній розвідці, насправді так? А это вже уже вже дві две очень важные функции. Костянтина, на финал, а, налагодити выпуск випуск, а, а, випуск подобных а, там летальных аппаратов в Украине, насколько это реалистично? Я думаю, абсолютно. Допустим, взять того же Игоря Пастернака, пригласить, тем более он был в Украине, у него есть уже там некоторые проекты, по-моему, в открытой печати были по Одесской области, что-то связанное с системами наблюдения радиоэлектронной борьбы, но не на дирижаблях, а на наземных станциях, это в открытой печати все это было, пригласить его, просто хотя бы переговорить, пообщаться, составить какой то план работ и оценить какие-то финансовые ресурсы я думаю что это абсолютно реально это возможно в связи с санкциями против Росии можете оцінити их возможности для того чтобы они сделали что-то подобное понимая что очевидно основные компоненты купувати они не смогут Дмитрий, понимаете тут главный вопрос что сейчас произошло сейчас произошло столкновение двух цивилизаций да? одна цивилизация э которые там нашим северным соседом является, даже не хочу их возвышать до уровня орков. Это цивилизация ковровых бомбометаний, ударов по инфраструктуре, убийства гражданского населения. Вот это все безумство. Это одна цивилизация. Другая цивилизация, которая говорит, что ну так же нельзя, ну так же нехорошо, ну это же люди, это же есть какие-то гуманитарные вопросы, есть понятие гуманности. Нельзя так. А там этого нет. Поэтому для них разработка сейчас вот таких вот прогрессивных технологий дирижаблей нет, если завтра нельзя по этим э, заколбасить там куда-нибудь по Украине, то нет, это нам не интересно. Я не думаю, что там будет какое-то развитие этих процессов ни через год, ни через пять, ни через десять, и, и не знаю вообще будет ли когда-либо, потому что куда-то Россия вообще катится в рука. Ну над нашими головами летают ракеты, над нашими головами летают дрони, які которые нужно і и треба. Найперше думати, як це зробити технологічно і з найменшими витратами. Костянтин ти з нами був, шановні, а експерт зави обудування, авіаційний інженер, який працював свого часу в конструкторському бюро Єміня Антонова, випробовував на місність планери дослідних типів літаків. Ось, і я сподіваюся, що ми продовжимо розмови на теми а, авіаційної індустрії в Україні. Дуже багато можно рассказать про эту тематику. Вона очень интересная, она почти фантастичная, но она реальна. Я, когда вас слушал, думал, что мы вернемся еще до розмови про Ан-124 и Ан-225. Это очень интересные темы. Тому вдячный, дякую, до зустречи. До зустречи.